Всем привет! Нахожусь в роминской пуще. Здесь находится, находился охотничий замок императора Виргельма II. Узнаете это здание? Часть его находится в парке Калинина, в центральном парке в Калининграде. Давайте посмотрим, что от него осталось. Я здесь с туристами. Они пошли этому переходу этот переход вел в другое здание ну как там узко, узко. А нет. там подъема нет, да, подъема там не подъем. нет да там находилось здание которое обслуживало это здание работала кухня прислуга ходила по этому подземному ходу такое я где-то прочитал как они интересно придумали да чтобы не мешать императору чтобы не ходили люди по двору Вся прислуга ходила, получается, под землей. Из одного здания в другое. Ну, может, не вся, может, часть. Да, конечно, если восстановить, было бы интересно очень. Вот куда-то под землю. здесь получается еще и подвалы вот это. а рядом протекает река. Это еще одно здание, которое именно соединялось подземным ходом. Туристы приехали из Омска, хотят переехать в Клининград. Если хотите, чтобы я вас повозил по таким местам, Пишите мне ВКонтакте или Инстаграм. Непонятное здание внизу. Там какая-то труба. Здесь тоже Как же здесь все-таки красиво. Наверное, это была какая-то подача воды. А река тут рядом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Александр.